Привет, ребят, меня зовут Макс Ютуб И добро пожаловать в новое видео на этом Крутенском канале Сразу в YouTube подписаться и, конечно же, поставить много лайков здесь клёво В этом видеоролике я хочу провести большой эксперимент Возможно ли просидеть на одном месте 24 часа Я, если честно, я это сам просто Внезапно мне пришла эта идея Я нигде не плагиатил Может, есть уже такое видео Ну, не знаю, мне как-то спонтанно пришла эта идея как вы видите, сейчас на этом устройстве 15.54 время у нас. Здесь я включил лампочки для освещения. Там, там, там где-то. Короче, я не смогу iPad, потому что, как вы понимаете, на iPad чехол долго должно... Короче, чтобы стоял iPad, это затратно. Я даже не знаю, сколько я смогу просидеть. Что ж мне делать вообще? Можно, может, какую-нибудь песню включить. Какую-нибудь красивую. <музык> <музык> Loot na dialogue Morgen Go Callabu. Миллион крилжа на мне, но мне только по кайфу, банда позорилась, чтобы понять ставку. Мне 24, парень, я уже легенда, Когда достали 25, и здесь вернут монетку. Самый мой любимый текст из этой песни. Кстати, в моих видосах на текст главный клоун мне даже писал сам Аришниф. Как-то, не помню, какие-то смайлики. Можете найти. Там Аришниф и галочка, я зашел на его канал, его канал я... Если честно, офигел в тот момент Это прикольно В принципе Ладно, давайте подождем некоторое время И Посмотрим, сколько я смогу просидеть Ребят, капец, уже темно Сейчас включу фонарик О, это не фонарик Сейчас включу Вот Офигеть. Я сейчас покажу время. 21.10. Ребята, уже так темно, или даже как-то странно. У меня родители ну, все ушли. Я сейчас тут один. <м��> Мне как-то стрёмно, если честно. Я вообще не исходил с места. Вы спросите, что я делал? Я сидел в айпаде, смотрел стримы никоглая. Кстати, вот наклейку. Вот сюда наклеил Стиньков. На iPad, то на чехле. Ребят, я снял... Покажу сейчас кое-что. Я снял... АСМР. Если вы хотите, чтобы я его выложил, то давайте... За спальнем это в кормах. Ладно. Ребят, я просидел уже здесь. 12 часов. И я думала, достаточно. С вами был я, меня зовут Макс Ютуб. До новых встреч. Всем пока.